Вначале я хочу сказать о чем вопросы, если еще не задавали, но зададут обязательно. 90 процентов с лишним пчеловоды работают пока еще в медовом направлении. Основное направление в пчеловодстве это медовый, то есть э, рентабельность пасеки, производство меда. И хотел бы Порекомендовать и попросить пчеловодов, чтобы начало производства молочка выглядело, выглядело очень аккуратно, плавно. Чем плавнее мы зайдем в эту тему, тем увереннее будет выглядеть конечный результат. Ну и, конечно же, спросят, как это будет выглядеть и может выглядеть в полевых условиях. Потому что и мед, если основная масса пчеловода занимается в медовом направлении, это, конечно же, качелки, это полевые условия. Я тоже начинал еще в 90-е годы в полевых условиях, но жесткость сохранности маточного молочка, период его от сбора и до определения в морозильную камеру очень короткий, там где-то ну, до двух часов желательно, чтобы получить. Как это может выглядеть в полевых условиях? Это очень просто. Все равно мы стоим не где-то там за сотни километров от населенных пунктов, а в основном вблизи, то есть в зоне досягаемости даже и пешком пройти, и велосипедом, а машиной тем более. Я собираю маточное молочко, в этот период никаких вспомогательных работ и других не провожу. Только собрал сразу на транспорт и ближайший дом, рядом стоящей деревья. Понятно, как это договориться, очень просто. Морозильную камеру. Проходит время, там неделя-две, я еду домой. Морозильник, не морозильник, а специальный термос автомобильный. Термос и уже стационарную морозильную камеру на длительное хранение. К чему я это говорю? Не является камнем преткновения вот этот факт, что полевые условия не даст возможности производить и сохранить, тем более, качество. Был у меня щелочной аккумулятор, была подсветка, была та же самая оптика организована. Ну, при желании все это работает. Я начинал, мне могли бы сказать, где-то так со стороны, не знаю, я на скид, что такого не может быть, это хорошо, ты там сидишь, освещение, свет, стационарно можно. Я начинал с полевых условий, поэтому все работает. Ну и в дальнейшем я буду детализацию проводить отдельно, начиная с организации семей воспитательниц, с организации прививающих планок, какой силы семьи должны быть, с какой силы можно начинать? То есть эта детализация уже будет затем, потом, когда я познакомлю вас с презентацией и с некоторыми моментами в технологии производства молочка. Они являются не дополнением, а основой того, что нужно для этого. Каждый будет смотреть и уже представлять свои возможности. Кого-то на мысль наведет, ну и так далее. В общем, смотрите: первый слайд. На переднем плане это рабочее место по переносу личинок, по сбору молочка. Дальше будет детализация по инструментарию. А пока хочу остановиться на кресле. На переднем плане видно. Офисное кресло, очень удобное тем, что оно и вращается, и на колесиках. Ну, маневренность у него, понятна. можно лишний раз не говорить о достоинствах. Но хочу особое внимание обратить на подлокотники. Сразу, Если кто будет на будущее себя видеть уже в этой теме производства молочка, а это сотни личинок, в производстве маток, конечно, там меньшее количество, держать руки на весу можно выдержать. А вот уже дальше, когда личинки пойдут на сотни, несколько сотен, и это из дня в день, и на весь сезон, на все лето, поверьте, спина горит, лопатки выворачивает, плечевой пояс тоже печет, поэтому постарайтесь сразу организовать вот этот это опору на локти. Работа должна быть одними кистями. Бушные мисочки срабатывают в маточном молочке точно так, как светло-коричневая и темная сушь для откладки яиц весной в семьях матками. Вот они мисочки. За зиму можно их наделать, целый мешок. Ну, у меня ведро расходится на мое количество. Какими шаблонами делать? Любые. Это самодельные оборотный в данный момент на слайде. Какой применяется водск? На ярмарках видели, вы ребенками сделано. На, на третьих шаблона и на 10 шаблонов. Ну, это не принципиально, абсолютно не принципиально. Там достаточно в начальных этих ваших пробных сериях, и одного. Какой используется воск? Конечно же, стараться как можно качественнее. Если возможность будет реализации мисоч, то есть маточного молочка в мисочках с речинкой, значит воск должен быть красивый, привлекательный, он берется вовнутрь, глотается, жуется. Конечно же, это не, не темный, как в данный момент, потому что реализация сразу же у вас на маточнике сойдет на ноль. Ну и пластиковые по желанию. Если чисто на производстве молочка по сбору, значит, можно и пластиковые. Преимущество у них есть в том, что при ремонте они не нуждаются в особых таких вот доработках. Какой, какая температура воска? Как можно меньше. Что значит? Довели до плавления. Не доводить, конечно же, до кипения. До плавления довели. Уже расплавился. Он. И на уже на грани застывания хороший объем нужно брать. Не такая вот чашечка а побольше объем, и как только начинает уже пленочкой браться вверх, застывая, когда он застывает, убирать специально такой палочкой, держать под рукой, и вот этот воск предварительно в воду макается шаблон, затем раз-два ввоз на определенную глубину, где-то 10 миллиметров и снова в воду и снимается. Снимается хорошо, без проблем, детская работа. Так, какие применяются прививочные рамки? Вот она перед вами, узенькая, 10 на 10 брусок, съемный план. В обязательном порядке съемные. почему? Потому что семьи по силе разные, и, соответственно, начинаем мы с одной планки, там с 10-15 мисочек на прием. Затем уже семья увеличивается по силе 2, соответственно, планочки, ну и так далее. Какое количество даю на прием? Тоже в зависимости от силы. От 20 где-то, ну в среднем 40, там по сезону идут 40. Если райевая семья, безматочная, там и до сотни может быть. Вот рабочее место по переносу личинок. Из чего оно состоит? Подставка, видно подставка под рамку, в рамке прививающей материал маленькие личинки. По, по краям бруски предусмотрены, чтобы она плашмя не ложилась на ячейки, а соответственно ячейки были на весу. Рядом лампа освещение, конечно же, местное освещение должно быть. Местное освещение тоже, вот все из все вся ценность нюансов должен быть. Во-первых, свет желтый, во-вторых, лампа холодного накала. Сегодня можно видеть такой, ну, очень большой выбор освещений, налобные такие яркие хорошие, но светодиод. Я одно время взял налобный фонарь, для удобства, хорошо, не нужно эту лампу регулировать на ходу при переносе личинок. И направляю этот очень яркий свет в ячейку, и на мое удивление я ничего не вижу. Оказывается, белое молочко, такая же личинка, и туда я даю пучок этого белого света, и получается монолит. Я не вижу личинки. Поэтому свет должен быть желтый. желтый. Это такая вот, такой нюанс, на который мало кто обращает внимание, сидит, мучается. Хорош, хорошо, удобно, аналогный фонарь, но вот такой вот каприз в нем. И холодного накала. Теперь, у кого глаза уже не молодые, если нет помощников на пасеке по сезону, значит, приходится работать самому. Вот у меня очки 2,5 и линза 3-4 крата. Да, работаю. И очки должны быть, и линза. Какая должна быть линза? Минимум 120 мм в диаметре. Минимум. Это тот минимум, при котором бинокулярность глаз может быть сфокусирована в одну точку. Никакой работы одним глазом. Я уже перед этим говорил была ну, в той презентации. Одним глазом можно там какой-то десяток-два, и то голова будет болеть. А если это сотни, должно быть все как на ладони. И сконцентрировать внимание на правильно взять личинку, перенести также и положить в мисочку. Поэтому не до этого заглядывать справа-слева. Диаметр 120 минимум. Ну и покажу, я, я буду рисовать затем, но сегодня, может, не получится, позже тогда уже, по детализации, по операционной. Медицинская игла. Обычная игла, желательно поменьше, потоньше, чтобы она была. Почему потоньше? Есть толстые, разные такие. Потоньше, чтобы она, опуская ее в ячейку, как можно меньше убирала обзор. Когда мы ищем личинку, вернее не ищем, а подводим под спинку, ее взять. Потому что если она будет сильно толстая, или бывает делать шпаты, или очень толстые, хорошо, удобно сделать этот крючочек, удобно. Но иголка должна быть, вот эта та часть, которая заходит в ячейку, как можно тоньше. Потому что сама по себе ячейка 5 миллиметров. И глубина плюс 12 с половиной. И вот если чуть-чуть перекос и будет еще скрадывать толщина шпателя, то неудобно. Поэтому все должно быть продумано и учитывать вот эти вот нюансы. Как загинать крючочек там и для чего эти изгибы, затем покажу. Все просто, все с подручных средств. Я постоянно на этом делаю акцент. Вот емкость для... Размешивание молочка, то есть раствор делать из маточного молочка для влажной прививки. Размер, какой нужно ложить ячейку, то есть в эту мисочку, и затем на нее личинку. ну Где-то такая пшенинка, миллиметр-полтора, не особо принципиально. Какой раствор делается по концентрации. Чем жарче, тем жиже. Где-то процентов 30 в такую вот нормальную температуру, влажность. Где-то процентов 30. Где 30% То есть 30 молочка и 70 воды. Ну, и обычная спичинка. С и разносится. Все очень просто. Так, Где искать прививочный материал? Как должна выглядеть эта личинка? полмесяц маленький, где ее искать? Искать ее в районе тех яиц, которые уже наклонились и почти лежат. Вот в этом районе нужно искать нужную личинку для переноса в мисочку. Ну вот она, если, я думаю, видно будет, да, вот как она вот полумесяц лежит, стрелка показывает. И молочка там столько, наверное, не принципиально по количеству молочков. Теперь еще одно подручное средство, вернее, не подручное, а инструмент из подручного средства. Срезать прибыля. Понятно, что они на третий день имеют вот такую форму, завтра четвертый, послезавтра пятый день уже все, будет этот маточник запечатанный. Поэтому для того, чтобы добраться и удобнее было собирать молочко, выбирать из мисочек, Значит, нужно эти прибыля как можно больше срезать, ну, где-то до уровня молочка, по миллиметру оставляется. Обычное лезвие, половинка лезвия. В данный момент у меня в руках кусок зубной щетки поломанной, прорезается ножовкой по металлу. Прорез, соответственно, вставляется туда, в этот, этот прорез. Лезвие и проволочка. Кусочек проволоки от той, которой мы натягиваем на рамки. И все, срезает. Опускать нужно в влажную среду. Это водка. В крайнем случае вода с водкой. Нечистая вода, никакого подогрева. Не грею я. Показывают в тематических фильмах. Греют и затем срезают. Да, хорошо, одним махом можно срезать нагретый. Ну, стараюсь, чтобы в районе молочка не было и температуры даже выше. Чем 36 градусов, тем более 40. Вот они, готовые, срезанные для отбора в начале личинок, а затем уже молочку собирается. Собираются личинки. Очень часто задают вопрос: куда вы их деваете? Применяются ли личинки тоже в апитерапии? Конечно. В личинках. Содержится пептид, цинь, белок. Хорошая профилактика против сахарного диабета второго типа. Есть хорошие примеры. 17 из 20 мм снимала 4,5 за 3 месяца, за полгода. ну В зависимости, у кого какая проблема и как она долго его преследует. Хранится точно так же, в морозилке. Количество, сразу скажу, где-то 5 личинок. За одноразовый прибыль. Так, ну, это урожай. И видно, да, июнь месяц, разгар. Формирование семи воспитательниц. И вот так это выглядит. Где-то в среднем я варил 200 грамм молочка. молочка. Стараюсь, чтобы молочка в мисочках было как можно больше. Почему? Потому что чем больше маточного молочка, тем больше условий для формирования там вот этого всего гормонального фона. То есть, эта вся таблица Менделеева может участвовать в формировании гормонов. Поэтому, конечно, раз в челе это полезно, то есть, для матки эта польза, значит, для нас тоже не будет лишним. Поэтому меньше давать на прием мисочек. Лучше больше будет пускай семья воспитательниц. но ну, чтобы это были мисочки такие вот приятные, с них брать и молочко. И не только приятно на глаз, а и будет качество, конечно, не, не ниже. Дезинфекция тары. Спирт перед тем, как собирать маточное молочко, дезинфицируется Вся тара переворачивается на пробки, пока дело до молочка дойдет. Все это стекает, соответственно, просыхает, и готовая тара дезинфицирована. Ложечка для сбора молочка. Вот она дальше, там две подряд идут, два подряд слайда. Никакого я компрессор тоже делал компрессора в свое время, но затем логика заставила вернуться к всему чисто ручному труду потому что лишнее окисление сокращает биологическую активность маточного молочка. И первое, что это присутствие кислорода. Почему нужно как можно быстрее молочко собрать и в морозилку? Потому что только ручная сборка. И очищается по стенке баночки, и за счет собственного веса она опускается, стекает по баночке по стенке уплотняется с минимальной концентрацией, с минимальным содержанием там воздуха. То есть никакой аэрации, чтобы не было. Вот так она выглядит. Тоже пищевая, пищевой пластик. Делается эта ложечка по внутреннему размеру маточника и люфт там по полмиллиметра. После сбора молочка и ремонта специальным шаблоном ремонтируются мисочки, Бывают они ну, меня теряют, пока или когда молочко собирающие сами пчелы конфигурация меняется, не цилиндрическая вот такая, ну по-разному и овалом бывает, поэтому делается развольсок ремонт ремонт мисочек, конечно не все принимаются Пластиковые не трогает, а восковые бывают под ноль. уродует. Так, ну, то, что работа эта несложная, видно на этом слайде. Возраст как раз такой, когда ему интересно взрослую работу делать, и для меня помощь. Ну и рядом подает, конечно. Возраст поменьше, подает. Его тоже надо участвовать в этом процессе. Ей, вернее. Так, Семья-воспитательница. Вот переформирование. Каждые шесть дней формируется, все будет дальше подробно рассказано. Каждые шесть дней формируется семья-воспитательница. Вот в нижнее отделение, здесь работает матка, накрывается разделительная решетка, сверху стоит второй корпус и, соответственно, в нем... Находится отделение по воспитанию личинок. Открытый расплод, перга и масса молодой пчелы. Внизу матка работает, то есть ну, свою миссию выполняет. Какие рамки эти каждые шесть дней, в серии 6 дней, между собой меняются. Матки в нижний корпус мы даем печатный расплод на выходе, а вверх поднимаем открытый расплод для того, чтобы максимально активизировать летную деятельность пыльцы носов. Летки открытые, как видно, да? литок, ну, матка, понятно. И литок там, где воспитательное отделение тоже открыт. Летная пчела приносит дополнительно пыльцу. Мы рамку перей и снизу возьмем, но и дополнительно будет нести летное еще и само отделение по воспитанию. Как дальше слайд будет, будет интереснее. Вот Смотрите, сразу в процессе этой серии по ротации рамок, по переформированию семи воспитательниц, я подбираю рамки, в которых нужный мне материал для прививки, то есть личинка нужного возраста. Конечно же, там матка работает, она работает, каждые 6 дней меняются рамки, она компактно охватывает, эти рамочки где-то около 4, 3-4 под засел, поэтому и внизу матка хорошо, компактно укладывает этот расплод, и вверху у меня готовые, готовые рамки с проведочным материалом. Что значит вот эти вот шарики восковые? На этой рамке один, на этой два. Бывает, что на следующий день, когда я серию очередную семи воспитательниц обслуживаю, не попадает достаточного количества привечного материала. Бывают большие такие 7, большие партии, по 15 семей. А в этой вот где, где два, два восковых шарика только яйца. Но они уже наклонены. Понятно, что на завтра это будут готовые суточные личинки. И с одним шариком восковым это те, которые сегодня я беру на прививку, а эти готовы завтра. Соответственно, на наружной стенке улья, на крышке там где-то я помечаю, что прививка и на сегодня, еще и на завтра, и бывает и на послезавтра. То есть, задел очень удобно. Вот такая вот маркировка. Теперь еще один важный момент. Понятно, корпус это воспитательное отделение. Поставили мы в центр самые молодые Рамки, которые взяли снизу, открытый расплод. А какие вы поставили вниз матки? Крайние. Взяли самые крайние. Потому что здесь уже будет печатный расплод на выходе. Матки под засел И так каждый раз. Через 6 дней я снова отсюда забираю рамки. Матки под засел крайние. Раздвигаю и эти, становятся вторыми. А вниз в центр ставлю открытый расплод. А через 18 дней, и там как раз получается, вот эти рамки, но эти через 6 дней, 18, это когда я вот, центральные дальше. А эти, получается, каждый раз, когда я ставлю с интервалом в 6 дней, молодые, под засев центр, крайне постоянно у меня уже готовые рамки на. Матки вниз под заседку. Расход на выходе. Никакого сортирования, никакого лопачивания рамок по... Вот каждую поднимать. смотри, какая же. Еще строго по... В теме. Так, какие обозначения? Две цифры всего. Слева дата прививки, справа дата ревизии. Здесь меняется каждые три дня цифра Здесь меняется каждые шесть дней. Засел 16 числа, засел для готовых, а ну, допустим, сегодня 16, сегодня, значит, для проверки, бывает больше. Так, вот семья-воспитательница, вернее, не воспитательница, семья-помощница. Если пасека большая, если много у вас в семье, то есть семей-воспитательниц, и большое количество в серии, 15 бывает, ну, внимание уделять только этим семьям. Весь сезон, пчеловодом сразу говорю, не ждите, что если вы взяли матричное молочко хорошо в первых сериях в начале сезона, допустим, май месяц, то у вас эта семья будет точно так же красиво, одинаково давать молочко до самого конца сезона. Не, не рассчитывайте на это, и пускай вас не сбивает... Желание, желание, вот этот фактор, будет веерный, от, веерная отдача молочка, вы к этому должны быть готовы. Для того, чтобы было более-менее стабильное стабильный урожай, значит, применять семью-помощницу. Что берется в семье помощницы? Печатный расплод на выходе, рамка печатного на выходе и рамка спервой потому что сюда нужен белок. И, или стряхивается с рамки открытого расплода, конечно, без матки. Молодая пчела кормилится. Она сразу вступает в работу для выделения, вырабатывания молочка. Если просто поставить печатный, печатную рамку с расплодом с печатаем на выходе, то пока выйдет расплод, пока пройдет 6 дней созревание желез для выделения молочка. А здесь сразу стряхнул. Молодую пчелу всю она сходу идет выполнять свою миссию. Но можно взять и от семьи воспитательницы тоже рамки, которые там не нужны. Какие это могут быть рамки? Молодой печатный расплод. Он будет находиться там еще целых 10-12 дней. Зачем он там нужен в воспитательном отделении, где нам нужны кормилицы и и пирог. Поэтому от семьи воспитательницы забираем печатный молодой расплод и даем на дозревание. И вот в таком они симбиозе-содружестве работают могут работать и весь сезон. То есть не хорошее такое сочетание. Это отводки. Так, подготовка тары. В данный момент мы видим баночки наклейка Все там одинаково, идентично. На коробочках и на этих наклейках. Первые годы хорошо сработало, хорошая была подача покупателю Сейчас они мне все без наклеек, потому что больше 80% процентов постоянный потребитель, нет никакой необходимости. И плюс мелкие оптовики еще помогают. Так что да, вначале обратите внимание, может. Кому-то помочь в реализации. Ну, тоже самое главное ударная сила, куда без них. Вот она упаковка. И на гумагинат такая, и на маточном молочко. Единственная разница в объеме. Это 70 А75 А80 классификация такая их, а на молочко А15. Тар телефон я давал. тары кому, кому нужно. Так, ну и качество. Вот качество, конечно же, зависит от того, насколько мы сразу мобильно со стола после сбора и в морозильную камеру. Морозилка минус. Дальше минус, сколько там она? 15-18. Средняя 18 дешевая. Вот это урожай. И вот, вот этот агрегат тоже играет не последнюю роль в сохранении качества. Бывает, выключает свет не так, не так долго, правда, но раз на сутки было. Сидел дежурил перед этим генератором. Тоже так, на, на всякий случай, мало ли. Ну и два слова. О выводе маток. Вернее, об этих нуклеусах. 10 лет они у меня стоят, пока постоянно их показываю. Раз в сезоне обкатал и всего навсего Потому что всех маток я обгуливаю в основных семьях. Видно, какой воронов так, ну Теперь по маточникам. Это, конечно же, маточники, из которых будут матки. И по количеству обращайте внимание. Хорошая семья воспитательница. Она потянула на молочко полсотни и больше. Но для получения маток это вот такое вот количество. Чем меньше маточников, тем лучше будут условия для развития ее репродуктивного органа яичников. Пускай будет несколько серий, лучше подряд запускать, но будет именно так. И литература. Не посчитайте за рекламу. Книга, которая обо всем, об этом повествует. Чисто технология производства маточного молочка и гомогената. Никаких здесь рецептов вы не увидите, как оно используется. Это чисто уже по наработкам, по вопросам, то, что приходилось по жизни слышать, с чем сталкиваться. Поэтому я счел, что не, не имею права давать вот публикацию по рецептуре, по рекомендациям. Технология производства, весь акцент и все усилия я сконцентрировал на получении как можно качественного продукта, сохранением биологической активности. И думаю, что это не последнее слово в дальнейшем, конечном результате, в конечной миссии этого продукта, оздоровление и профилактике каких-то проблем по здоровью потому что эпитерапия на пасеке начинается, но на пасеке она может и закончиться. С этого я начинал прошлую презентацию. Так, ну, я не знаю, будет ли сейчас смысл попробовать, пока презентация у меня заряжена. Пройдемся мы по вопросам. Со следующего зума я буду все рисовать на доске. Формирование семьи воспитательниц чтобы оно не было разорвано у нас тематически, значит, вопросы по презентации.